Без меня поребьюте все, суки! А кто вот вы! А вот ты насранец! Ты его убила! Блять, ну вы боевые что ли Как? Капел, я скажу тебе, что я когда, блядь, делаю бля, бля, бля, бля, бля, в разные стороны! Надо со мной идти! Двори. Не нахуй, Андрей, Позвольные. просто не нахуй. Я тебе <с topics> никогда <с Inflex> в жизни надеть больше не буду. Не <48 Sellers> пойду, не пойду. А Блядь, что ты на меня обиделась, блядь? Хотя тебе просто раз куча мужиков вас пидорасили и выкинули, нахуй. Ты что-то меня видел, что вы уже блять. А как ерунс, блядь, так все, Да А не вы меня кикаете, так сразу с Так, а дайте-ка я с этими двумя побегаю, долбоебами. Ой, Блять, я с забыл! Я с забыл! Сейчас такой говорит, сейчас я кого-нибудь Бля, вот сейчас бы кого-нибудь тут ёбнуть прям. Че, блять, вот, Настя? Я не его, я стояла, ела арбузик, на... у меня загорается. Настя вообще снизу рыбья. была. Обидела тебя взгляд походу. Настя вообще снизу была, да. она, она тоже никого я... не убивала. А, а вот кто ты, вот это... а вот ты, нахренец! Да. А, а подожди, ну, подожди, блять! Ну, так кто ли следователь делал сегодня, блять? Это значит, это значит, блять, это может быть икшонис, это может быть... Нет, я отошел уже оттуда, я не знаю, я не видел, кто там стоял, блять, потому что мы стояли на кричах и потом опа! А ты там дабалки, потому что Андрей это тоже мед. То есть получается там был оба человека. Блять, потому что это Настя, потому что она репортер, но если говорить, что она отошла, шла, значит. Она вообще с места не двинулась, типа игра начала, тебя. Это не леса, это не леса. То есть она отошла, то это не она, я просто думаю, что она убила и сразу зарепортила. Как дел сегодня, не то ли следователь абсолютно точно так же, блядь. Не, она вообще, она даже не подходила. Технически она ела арбуз одной рукой, поэтому. Не, она даже не подходила. Она просто ней стояла. Да я стою, такая говорит, говорю тебе, типа, да, я да, да. ему арбуз. Я ставлю тарелку на пол, у меня собирается кнопка репорт. Я такая опа, репорт. Я не знаю, кто это спидал. Давайте выберем кого-нибудь на всю колонку. На всякий случай только ванилу убираем. Не, если я, если я предатель, то я... Залупа конская вообще, чмо, лох из И... бля. Короче, я за Артёма. Бля, Это я хуй голосу. я, я тогда буду за... Но я не, даже не хочу за Настю голосовать, если честно. Бля, слили стримеры. <свист> ПИДАРАСы! <свист> <свист> <свист> <свист> я, я, я все видел, <свист> я же видел, сдохни. Настю бы еще как-нибудь закрыть. Так, надо теперь, чтобы Вэлл затащил. Надо, чтобы Вэлл затащил. Бля, не успел тоже здесь Настю закрыть. Давай, Настя, зайди сюда в офис. Заходи в офис. Заходи в офис. Что ты стоишь? Что она стоит? Что она стоит? Так, Велл там всех ёбает потихонечку, помаленечку, это хорошо. Опаньки. Так, а хочу сказать, что это, мне кажется, что это не Велл, потому что они они дают... могут 20 тысяч раз ебнуть. И у меня есть подозрение, ну, что да, это... да, типа, это <съем> <съем> не Не <это, съем> я <съем> хуй. Я видел всех, кроме Леса. Я, вот, <съем> я ничего вот не, не ху... знаю, но... У меня есть подогрение на Настю. Меня видела Шонет. Она ест арбуз, арбузы, блядь, сейчас в такое время едят, ну хуй его знает, блядь, я за Настю голосую. Долбоёв? Ну ладно. Да. Ты сомневалась? И? Блядь. Приятно аппетита тебе. Теперь можно есть двумя руками. Получается либо all либо Дворец. Не нахуй, Андрей. Просто иди нахуй. Я никогда в жизни донадеть больше не буду, педаль. Не пойду, не пойду. Опять они собрание собирают. Нахуй обсудим, быстро разочник, блядь. Я думаю, либо all right, all либо дворецкий. У нас с тобой урайт Экшонис и дворецкий. Я пошел. Почему? Я же с вами стоял. Да, экшоннис с нами сейчас стоял. Экшонис с нами стоял. Ну и что? Как выполнял? Я уже все свои задания Потому что я свои задания уже все выполнил. Потому что я выполнял хуйню по поводу заполнять ящик, еще заполнял. За страницы обычно не отмазывается, не слышали? Вот, блядь, предыдущий вопрос. В нихуя. Ну, возможно, Юдус, но не точно. Не, я видел, как Юдас выполняет задание. Так, ну, именно у меня сейчас единственное зрение на застранство. Вот и все. Ну, вот мне не застранство, застранство. Он просто стоял на телескопе и очень долго стоял. Там, ну, ебаное задание. Там реально ебаное задание. Я свое, кстати. Блять, блять, это ванил Блядь, Как же охуенно, сука, ты все наблюдать, когда ты все знаешь. Как же это охуенно, ребята, это игра великолепна. Раз ⁇ вай куда-то, блять. Да, слышь, давай, у меня последняя. Да, кто не Че разговариваем? Вы, я вы не понимаю. Торопитесь, а да все. Разговаривают. Прости, пожалуйста. Воспитатель В детском саде. Настя, ты же мне говорила, что ты будешь следить за тем, чтобы никто не разговаривал. Она арбуз доела и распиздила человека. Это либо ванила, либо экшонист. Ну, возможно, Нет, я ее. Это ду... точно не я, потому что... А, возможно, я ду... ты... это точно не экшонист. Ты... У меня И было дурация. Третий раз я не могу дойти до миссии. Мне одну остаток пройти. Миссию какую? Убить? не. Короче, я предлагаю убрать это не сказать. Да. Мне кажется, это ванила. Если это ванила, я в окно выхожу, блядь. Блядь, да пошли вы нахуй! Вот просто идите вы в пизду. Очень это Икшонис, истории. походу. Я не знаю, кто это, поэтому он прошлый... я решил, чтобы уравнять. Юдус, Икшонис к нам прибежал последний, он сейчас против меня въебал. Блять. Блять, ну почти. Два, д, два... три Чувачка еще не нажимали кнопку. Они хоть и нажмут, да? Где вы? Вел, стой, стой, стой. А свет выключили, блядь. Да. Был, блять, что делать? Я не понимаю, что там делать. Молчи. Уйдем, пойдем отсюда. О, починили. Я не могу просто на кнопку больше нажать. У меня задания все выполнены просто. Я не буду что делать. Да тихо, блядь. <гас> и сейчас найду труп Андрея, мне надо саботаж сделать, блядь, срочно. Надо срочно сделать саботаж и закрыть, нахуй, эту комнату. Я закрыл? Я закрыл здесь двери? Вроде закрыл. Вроде закрыл двери, блядь. <гас> Бля, ванил красавчик вообще. <гас> Ха-ха-ха-ха! Красавчик-ванила, молодец! Нормально, нормально. Так, все, замолкаем, ребята, погнали! Так, олрайт тут мне это не нравится. Хотя у него тут был, может быть, просто стоит, Сейчас посмотрим. Бля, я надеюсь, меня не ебнут, я просто не хочу, что меня убивали в самом начале. Ах ты, сукин сын, блядь! Олрайт я на... Блядь, олрайт видел его, я надеюсь? Олрайт! А он с ним! Олрайт right, тоже убийца? Ах, они какие, смотри, вдвоем! Блять, труп внизу, где спускают листву, там был Вэлл uh, well, и кто еще? Я, не я не с Олрайтом был. Олрайточка там был, all right там, там был. All right Нам right закрыли дверь, нам закрыли дверь в администрацию, прям снизу, и Вэлл well mm -hmm. ловился в дверь, и там, mm -hmm. там еще кто-то был. То есть all это all right либо Вэлл right right и Олрайт, right, right либо yeah, я не знаю. Я очковал то, что меня ощущали. А, Вэлл вместе с моим right стоял и и у меня в стороне. Да, я уже убежал оттуда. Вэлл well, чистый, потому что я вместе с ним был... Я в... видел Вэлла, и пока я делал пуню какую-то с электричеством. Мне кажется, это Лрай. Гуд бэй, Это Вэлл. Это Вэлл. Это Вэлл. Так, все молчим. Че, а, блядь? Чего? Бессмысленно. А кто? Что произошло? Подожди. Короче, я устала от Митрия лежал. Короче, это И Я нашел, да? Механика в игре такая, когда прям перед репортом с прошлого раунда убиваю, там, видимо, прямо во время репорта убили, и в этом случае, короче, труп тэпается на... А, так понятно, это не ее. Короче, это было... Бля, я завела дал. В ты... смысле? Да, я. Слушай, <свht> если вы выехали, я завела. Бля, это как кнопка скипа, блядь. Не знаешь, что делать. голосуй за завела, блядь. Не прогадаешь, бля. <блин>. А а хорошо, продолжаем, с... да? Продолжайте. да так, а вл. что за кого? Так, а Почему мы пришли? Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. Я пришел. что сделал? Я проголосовал за вывод. молодец. Блять, молодец. Ты такой послушай. А надо было? А что, не надо? Нет, просто я заметила, что когда у Нофакса они играли, когда Xone был убийца, он часто мешкался. Типой, я не знаю, за кого. Пока! Голосовал, Спасибо а большое а... за месяц, за меня! И все стоят у кого херни, никто не конить, вот такие! Я ушел на правую планет задания. Я здесь вместе с Долером. И со мной. Так, все, мы молчим, кстати. Ш да. Я так, я успел замутить, пока Андрей не сказал, что он там что любит, не буду даже предполагать. Имка, когда кто-то не знает, за кого голосовать, то он второй предатель, так как он вне неподозрении расслаблен. Так, опять они разговаривают, ну давайте послушаем. А кто заблокировал дверь сейчас? Кто нас закрыл в столовой? В столовой была Лиса. Так ты к Нет, я... А, ребят, ребят, просто у меня к вам просьба, сейчас, можете сейчас по очереди сказать, я не убийца, по очереди. Я не убийца, я умер. Я не убийца, я я не я. убийца блядь! Я, блядь. Нет. Так, не а... всего звучал я. Mm. Yeah. Ты. Что, впрочем, сейчас бегал с uh, Юдусом и дворецкий. Рядом с тобой стоял вот здесь вот. Ну поэтому просил, ты никого не убил. Ты, в смысле ты бегал? Ты же остался в столовой. Нет, я, я решал... Я его тоже в столовой закрыт. видел. Вот вы сейчас ты нажали на кнопку. стоял в столовой. Я тоже в столовой и к Шонеса Короче, это Паша. подожди, я его не хуя не понимаю, к какому вы вы пришли? Почему и к Шонеса? Во-первых, потому что он не был в голову. Голос за тебя, походу. Я был внизу, за закрытой Во-первых, он говорит, что во-первых, он мешкается, во-вторых, он сказал, что он ушел, а он стоял в столовой и вообще не с места не перейти. Мешкается, ах ты неуверенный, блядь. Ну я тут с договоркой. А MLG красавчик! Я не жил Молодцы! Полетели? Лицо с Да сейчас уберу, господи, да боже мой. Так, все. мутимся, молчим и играем, как цари просто. Мне бы задание выполнить. Что-то заданий многовато, на самом деле, учитывая, как мы их медленно выполняем. Да давай. Да ёб твою мать! Спалили Икшонис? Икшонис либо предатель? Вместе с Вэлом. Да это же Вэл меня ёбнул. Шо, уже так, и шо, и шо. А, шо. А, убили. Опять мародюру убили, блядь. Спасибо я большое! Так, что такое, Андрей? Почему кнопку нажали? А, потому что а ты нашел труп, да? Нет, он просто нажал кнопку. Андрей, почему ты кнопку а нажал? А Андрей трудно. нашел кнопку. Так, Мне показалось, кнопку? что это Уллрайт, потому что он бежал в другую сторону от саботажа. Это было подозрительно. Бля, потому что я не понимаю, где он там находится, с Ну, Урайт первый раз власти. играет. Да, ему, ему, это, это как бы не сильно а, подозрительно все. в его случае. Все. Не, ну если ну, что, да. скипнем просто. Последний а раз он? я видел мародера с экшонисом, и чё. Ну давайте скипаем тогда, что Скипаем, да, да? Давайте. давайте а да, вам да, смущает, да что двух человек убили и вам наср... Нет, а почему двух, если одного? Могли ну, бы ну, хоть ну, кого-то да. кикнуть просто на всякий случай. Лучше не. Давай, Диму где убили? Да, да опять такая же ерунда, почти одновременно, видимо, убили. Сейчас опять. Бля, э -э Диму тоже убили? Да. Да, да. да. Что-то они видишь неактивно играют, они не хотят выяснять, то убийцы. двух человек. А что, тебя убили вообще? Да, я знаю. Пока я чё там общаюсь, что такое, я всех, оба. так. Это И червонило. Червонило. Откуда вдруг это? Опять сразу. Может... Это просто повтор той же серии, поэтому... А Паша защищает... Репорт, ну, не я. Я что это велл... Это велл засранец, как в той катке, то опять два трупа тех же самых. Ну, это кто это, они все? Второй, второй... Очень похоже. Они выбрали. В раз был не я убийца, так что не надо. Я, блядь, не буду. Они пошли вы, блядь, пошли вы нахуй, я даже не буду. Меня это за что? Подожди. Я могу доказать как-нибудь... Вы сказал, Так что, засранец? Мне кажется, это засранец. Он говорит, в прошлый раз-то я не был убийцей. Подожди, подожди, давай Я что то как-то... Вы об этом пожалеете? Бля, нихуя просто все, за засранца. И мы, конечно же, блядь, Ванила и кшонис. Потому что ванил меня убил, кшонис был рядом, вообще никак не отреагировал на это. Поэтому, мне кажется, это он. Это мое личное предположение. так. Саша, я Я когда он, блядь, не дождался КД убийство, смотрю, Настя прибежала. Думаю, да, ебная ее, короче. Ты даже не будешь отметивать. Ну, кстати, еще меня убил Ванила, да? Так, Нет, а кто это второй, тогда да, непонятно вообще, блядь. Вот, ищите. Так, это точно не Настя получается? Да, это точно не Настя. Это точно не я, потому что если я предатель, то no, я right, шлипок, right. я говно, я проститутка, я чмо. Ванил, а почему ты не сказал, что, типа, Настя пиздит? Потому что это, не знаю. Ванил, все, сдался, размяк, блядь, пацан, короче. Зачем ты за Настю голосуешь, Вэл? За себя надо голосовать, сам себя же сдал. Нет. А за себя можно? Можно. Нет, мож Так. Это Экшонис, это Экшонис. Он внизу стоял с трупом вместе в одной Икшонис, комнате. я бегал, я бегал, я, мы... я, я бегал с Андреем, я бегал с Андреем Ты вместе, Андреем. Я, я, я... вместе с трупом стоял в одной комнате Икшонис, я, я выбежал, и мы, мы меня пробежал, Я бегу обратно, там труп лежит. Я вообще стоп стоп нас, она просто меня слила, чтобы отвести подозрение. Мне кажется, это Настя просто... Ты, бля, мертв, ну-ка, давай-ка, блядь, цыц, Экшонис, смотри, Экшонис, можно повторить сейчас за мной? Смотри, если я предатель, я шлепок. Обещай это Что-то какая-то гадость Ну понятно, блядь, до свидания, блядь Минус Когда призрак, то не иди на места Я сразу сказал, что ты Кшонис Потому что вы меня убил, Кшонис это видел, ничего не сказал Хорошо играем Почему Юда садил на голову По глазам О, блин ха ха так, у тебя большой черный человек Шадоу, заходи. Шадоу, заходи. Что там за наркотики у вас происходит? Посмотри, что Юдос на голове. Блять, ты типа... Это ты говоришь этим странным голосом? Да. Это Юдос? Да, он типа Элвес-то изобразил. Юдоус, да, ну отвечайте же, господи! Мы можем мы можем начинать играть. Я же сказал уже все. тебя тебя не слышно практически. Базарну.